Всем привет, и вы вновь на канале Уголок Автолюбителя. Наконец-таки у меня появились вот такие led лампочки на 4000 люминов. давайте их испытаем, но для начала давайте проверим, как работают обычные лампочки в туманках. Визуальное отличие видно невооруженным взглядом. Теперь давайте установим их. Установка ламп почти бесхлопотная. Друзья, мы приехали к Дмитрию, чтобы вручить ему подарок. Он принимал участие в нашем розыгрыше и выиграл диодные лампы. Он ставил больше всех комментариев и лайков под нашим видео. Поэтому эти лампы заслужены ваши. Да, спасибо огромное. Никогда ничего не выиграл подобного в интернете. Решил просто ну, попробовать, мало ли. Тем более я постоянно смотрю видео в уголке автолюбителя. Вот. И поэтому решил попробовать. Попробовал и вот выиграл. Теперь поставлю их в свой Renault Duster. И Renault приобретет новый, надеюсь, облик. Какая была реакция, когда мы вам написали, что вы стали обладателем диодных ламп? Ну, был восторг. Восторг. Я как раз, кстати, этот ложился спать. Это, наверное, было где-то 1 часов, да? Посмотрел э, вот это видео и даже спать расхотелось. На самом деле, ну, радости столько было. Даже не мог уснуть. Вот. То есть можно просто, вот выполняя условия, выиграть приз. Да, да, конечно. Смотрел видео, причем видео интересные достаточно. Под каждым комментарием ну, старался оставлять под каждый видео комментарий и ставил лайки. Вот и все. Ничего сложного. Все читалось, все комментарии абсолютно да. прочитаны. Да, спасибо огромное вам. Не, что пользуйтесь на здоровье. Мы вот находимся у вас в офисе, у вас столько всего для вентиляции. Чем вы занимаетесь? Ну, про это я, конечно, могу много рассказывать. У нас э, всего достаточно. То есть и э, бытовые вентиляторы, и э, вот, решетки вентиляционные есть, короба, э, воздушные короба, э, всякие канальные вентиляторы, промышленные вентиляции, бытовые кондиционеры. Э, все, кто хочет приобрести вентиляцию, там, себе в коттедж, в квартиру, возможно, какие-то офисы. Мы все подбираем, проектируем, монтируем. Ну, есть тоже свои бригады, в том числе, да, ну и занимаемся продажами. Uh -huh. Вы можете к нам заехать, сказать кодовое слово уголок автолюбителя и получите лично от меня 25% скидки. Uh -huh. вот. То есть для наших подписчиков есть такой бонус. Да, да для подписчиков, uh -huh. да, конечно. Спасибо вам большое, Дмитрий. Вам спасибо. Надеюсь, вы продолжите все-таки смотреть наше видео. Дело ну, действительно это. было не только в конкурсе. А действительно есть полезные какие-то вещи, которые мы снимаем для нашего зрителя. И вот такие радостные моменты на нашем канале случаются. До скорых встреч. Пока.